Всем огромный привет! Сегодня у нас с вами тематический прямой эфир. Мы рассмотрим тенденции нового лунного месяца. Как вы наверняка знаете, сегодня с утра в полшестого по Киеву и по Москве, на данный момент время не отличается, была новая луна, и у нас есть повод обсудить, что же нас ожидает в ближайшее время? Я этот формат общения с вами, взаимодействия с вами запустила в прошлом месяце. И мне безумно важно получать от вас обратную связь. Интересен ли вам этот подход? Полезны ли вам такие прогнозы? И, безусловно, если вам это нравится, то мы будем продолжать и будем встречаться с вами на эту тему один раз в месяц и обсуждать каждый лунный месяц новый, что же нас ожидает. И вы знаете, что у меня в директе, в личных сообщениях всегда есть определенный тренд, то есть это тематика вопросов, которые поступают. Это могут быть вопросы о начале обучения, о том, можно ли присоединиться, о марафоне. На данный момент у меня тренд вопросов, когда будут гороскопы на май. Поэтому хочу всех успокоить, что гороскопы будут. Они в процессе съемок. И надеюсь, что к концу этой недели вы уже увидите гороскопы на моем канале. На самом деле не встречайте Я... Ищу новые способы взаимодействия с вами и э, новые способы нашего с вами общения. И, как вы знаете, наверняка, э, с понедельника стартует марафон на тему гармонизации отношений. И, безусловно, это та тема, которой я уделяла в последнее время много внимания. И, э, в частности, задержка с гороскопами тоже получилось в связи с этим, так что я и кураторы школы стараемся разнообразить наши с вами взаимодействия и по вашим просьбам, кстати, гороскопы продолжаю снимать, <laughs> то есть у меня была мысль или это приостановить, но я увидела, что многие люди ценят эту работу и ждут гороскопы, поэтому я не могу, скажем, не учитывать эту точку зрения, и не могу не учитывать ваши просьбы. Дальше. Перейдем с вами непосредственно к прогнозу. Я вижу, что вы уже более-менее присоединились, те, кто планировал попасть на этот эфир, эфир будет также в записи. Для начала мы с вами поговорим о прогнозе, и в конце я смогу ответить на ваши вопросы. Как я уже сказала, сегодня в полшестого по Киеву и по Москве было Новолуние. И как всегда, нам очень интересно посмотреть на карту этого Новолуния, чтобы понять более подробно, какую ситуацию нам обещает это Новолуние. И... Самый важный момент — это то, что новая Луна в Тельце, и она в соединении с Ураном. Безусловно, это дает сильный такой отпечаток, сильное влияние на тему финансов и на необходимость обновлять подход в финансовом плане. Многие... Бизнесы, многие направления деятельности сейчас с этим столкнулись. И данное новолуние только еще больше акцентирует на этой теме внимание. Асцендент этого новолуния попадает в знаковины. Он, кстати, в соединении с Лилит. И это тоже очень важный фактор, который стоит обсудить. Предыдущие месяцы новолуния, полнолуния происходили под сильным влиянием Нептуна, и это давало неопределенность, и это не располагало к активным действиям. Наоборот, люди были склонны находиться в режиме ожидания, и они были склонны больше обращать внимание на свои чувства, переживания, как-то копались внутри себя, и мало выдавали свои эмоции наружу. Но благодаря тому, что асцендент этого новолуния попадает в очень деятельный знак Овен, безусловно, сейчас начнется новая тенденция, когда людям захочется работать. Придет осознание того, что надоело бездействовать, надоело быть в более таком пассивном состоянии, и появляется желание действовать. Но действия по ОВНу не спланированные, хаотичные и, скорее всего, многие просто столкнутся с финансовой потребностью что-либо делать. То есть, в первую очередь, отталкиваться будут от того, что ресурсы все-таки заканчиваются и нужно что-то делать, чтобы их пополнить. Но... Это все, в принципе, довольно-таки очевидно, если посмотреть на ту тенденцию, которая в мире происходит. Важный момент, на котором я хотела бы сделать акцент, это то, что до и до конца апреля будет стационарный Плутон. И если раньше я в такие периоды советовала не посещать массовые мероприятия по типу концертов, то сейчас, безусловно, это не актуально. Но есть иного рода предупреждения. Могут быть вспышки, грабежей или каких-то активизации криминальной прослойки общества. В принципе, Плутон за эти темы отвечает, плюс асцендент вовне асцендент Луния в соединении с Лилит. Поэтому действительно... Нужно быть в этом плане поаккуратнее, чтобы не столкнуться с мошенниками. Я бы советовала вам эм, в конце этого месяца не планировать крупные покупки. Я думаю, что и так мало кто планирует, но все же, если у вас были такие мысли, то однозначно время неподходящее для вот таких серьезных финансовых решений. Эм, как и в прошлом Новолунии, кстати, Венера попадает на вершину Третьего Дома, что делает очень большой акцент на теме общения. И по-прежнему очень важно поддерживать родных, близких, коммуницировать, находиться на связи. И это то, что будет вдохновлять. Будьте открыты информацией, но старайтесь сконцентрировать свое внимание на позитиве. И кстати, у меня аффирмации каждый день выходят, так что обязательно концентрируйтесь на вот этих положительных установках. Это безусловно очень помогает. Далее, еще один важный момент это то, что вблизи куспида четвертого дома в карте Новолуния. Стоит восходящий узел, но он так со стороны третьего дома, если перевести с астрологического языка, то можно сказать, что люди по-прежнему еще будут находиться дома, большинство людей, но уже будет ощущение, что стены жмут, давят, и что очень хочется действовать, что-то делать, не сидеть на месте. Еще один сверхважный тренд, который дает это Новолуние, но я почему-то ставила его на самый конец, как на десерт, это то, что будет очень активный 11-й дом в карте Новолуния. И не побоюсь громкого заявления, но этот тренд будет наблюдаться в ближайшие 20 лет. Что такое 11 дом? Это... Группы, единомышленники, объединения. За счет того, что в конце этого года будет соединение Сатурна и Юпитера в Водолее, люди начнут под конец года, в начале 2020 года объединяться и искать единомышленников. Это будет новый тренд. До этого в мире был тренд — это строить карьеру, добиваться результатов, и при этом было много разводов, семья была не на первом месте. Сейчас же тренд открывать себя, миру и искать единомышленников, искать тех, кто чем-то похож на тебя, для того, чтобы ощущать себя более защищенно и более надежно в этом мире. И, как я уже сказала, вот так массово и очень активно этот тренд будет проявлять себя, начиная с декабря 2020 года, но это будет длительный очень процесс. Во-первых, Сатурн вышел в водолей, сейчас, в принципе, идет такая чистка окружения, каждый выбирает, с кем общаться, с кем не общаться, кому уделять время, кому не уделять время. А затем в 2023 году Плутон перейдет в знак Водолей, это будет тоже очень такой глобальный тренд, но вот эта новолуние за счет того, что она делает акцент на данной теме не прямо, но косвенно и довольно-таки ярко, уже определенные такие моменты могут прочувствоваться многими, что хочется объединяться, хочется иметь... Среду общения и взаимодействовать с теми людьми, кто максимально близок по духу, кто дает вот такой положительный настрой после общения, с кем ощущаешь себя на подъеме. И не всегда это родные люди, поэтому может быть поиск новых групп новых людей в интернете Водолей тоже отвечает вместе с ураном за эти темы и кстати за счет того что и уран активный в течение конца апреля в начале мая это тоже будет давать вот этот акцент на группы коллективы и это будет способствовать объединению простых людей. вот дальше дальше дальше дальше начало мая. В принципе, Новолуние уже все сказала, начало мая. Опять-таки, вот это соединение Солнца, Меркурий, Уран. Акцент на Уране — это желание идти в ногу со временем и даже как-то опережать время. То есть многие будут задумываться над тем, что будет дальше. Многие будут задаваться вопросом, как же, в принципе в дальнейшем строить жизнь. Все понимают, что как раньше не будет, но как будет на самом деле – это большой вопрос. Кстати, у меня к вам вопрос. Интересно ли вам услышать тенденции? Не на... Обычно я не на большие периоды прогнозирую, например, на месяц, на год. Интересно было бы вам услышать тенденции на несколько лет вперед, или это не актуально? Вот у меня просто возникла идея видео, и... Если вы поддержите, то оно вскоре появится на моем канале. Я думаю, что как раз в начале мая оно должно быть интересно, так как вот этот момент, желание заглянуть в будущее и понять, какие же будут дальше тенденции, мир меняется, но все же. Может что-то и останется неизменным. Дальше. Венера. Венера тоже, в принципе, хочу сказать, что в мае будет много тенденций астрологических, но Венера одна из тех планет, которая будет очень активна. И опять-таки за счет этого тема отношений и финансов выходит на первый план. И в первую очередь 4 и 20 Майя – это зеркальные даты, будут одинаковые аспекты между Венерой и Нептуном, повторяющиеся аспекты, поэтому э, будьте внимательны э, к тем тенденциям, которые возникают в начале месяца, они будут иметь свойство повторяться. Также советую вам исключить финансовые сделки вблизи 4 и 20 мая, так как день, в принципе, достаточно туманный и сложно определяться. Сложно делать выбор и могут быть какие-то неточности. Дальше, 7 числа полнолуние будет в Скорпионе. Опять-таки рассматриваем карту полнолуния. Ну, я думаю, что если вы даже хоть чуть-чуть э, интересуетесь астрологией, то знаете, что Скорпион это достаточно такой знак эм, сложный в эмоциональном плане, скажем так. Поэтому, безусловно, Полнолуние в Скорпионе может дать задачу разобраться с какой-то проблемой, решить какой-то вопрос. И очевидно, что эта задача в глобальном смысле будет лежать на плечах государства, государственных деятелей. С учетом того, что асцендент новолуния попадает в Деву, несложно догадаться, какие темы нужно будет решать. Очевидно, что всем надоест все дезинфицировать, соблюдать супер меры безопасности. Все захотят услышать от медиков что-то вразумительное и конкретное. И э, понять, что над вопросом работают. Да? То есть тема здравоохранения, медицины, а также заботы о своем здоровье будут актуальны, но не так, как это было в марте месяце. Все захотят конкретики, все захотят... Э, услышать что-то э, основательное, что-то конкретное. И опять-таки э, Скорпион это знак непростой, это знак, который вокруг пальца не обведешь, поэтому действительно пришло время, вот э, можно будет сказать, вблизи 7 мая, что пришло время статистам сказать свое слово, пришло время делать выводы. И это не тот период, когда просто слепо можно что-то сказать, лишь бы повлиять на эмоции, и все как бы в это поверят. То есть это время, когда все мыслят критически, и нужно каждый свой ответ, каждое свое решение обосновывать какими-то фактами. Поэтому слово за медиками, слово за э, властями – учитывая то, что в этот период стационарный Сатурн будет действительно тем, кто у руля тем, кто у власти будет не сладко это такой период, когда будет определенное давление на власть во многих странах наблюдаться когда вот прям будут требовать что-то услышать люди то есть какая-то конкретика должна будет присутствовать и вот как раз таки уровень неудовлетворения в массах в этот период будет очень высоким даже больше чем сейчас и опять-таки очень большой акцент на то что я хочу работать что будет дальше с моей работой опять-таки за счет того что асцендент попадает в деву дальше дальше дальше я подсматриваю свои записи чтобы не пропустить какие-то важные моменты 10 и 9, 9, 10 мая будет хороший аспект между Меркурием, Плутоном и Юпитером. Сейчас, кстати, на этой неделе мы переживаем напряженный аспект между этими планетами. Поэтому, если смотреть в таком личностном плане, да, то обратите внимание на то, что на этой неделе у вас получается с трудом, особенно в интеллектуальном плане, в плане общения, скорее всего, вот вблизи 9-10 мая вы сможете эти вопросы решить очень легко. Просто сейчас еще не пришло время, сейчас вы должны столкнуться с какими-то трудностями, чтобы понять, в принципе, масштаб того, что вам нужно сделать. А в дальнейшем, уже в середине мая, вот вблизи этих да, даже в начале мая, вы почувствуете, будто бы появился зеленый свет. И можно дальше идти вперед, и все будет намного легче и проще. То есть это, безусловно, положительная тенденция, но с одним «но», что нужно будет все равно приложить усилия, так как планеты выше, и в частности это будет касаться опять-таки каких-то рабочих либо социальных моментов, особенно касается тех, кто работает с людьми, и чья работа подразумевает определенный уровень ответственности. Дальше, начиная с 11 по 28 мая, Меркурий будет находиться в знаке Близнецы. Это будет очень активный период в плане общения. Общение будет необходимо как воздух. Также, скорее всего, уже появится возможность более свободно передвигаться. Так что... В целом вот большой акцент на Близнецы идет с середины мая, и Венера там разворачивается в ретроградное движение. И за счет этого это просто должно э, снять любые ограничения и дать людям больше свободы в передвижении и общении. 13 число э, – особенный и не совсем простой день в следующем месяце. В этот день Марс переходит в другой знак, в рыбы. И в этот же день Венера разворачивается в ретроградное движение. Две личностные планеты, которые отвечают за взаимоотношения в нестабильном таком состоянии, в состоянии перемен. Поэтому многие могут почувствовать в этот день на отношениях, что есть какая-то нестабильность. Не все так просто, не все так гладко, но опять-таки это не то время, когда стоит принимать какие-то важные решения, наоборот, нужно занять позицию наблюдателя. За счет того, что 13 числа Венера разворачивается, вблизи этой даты берем два дня до и два дня после. Венера будет стационарной, то есть она останавливается с астрологической точки зрения, с точки зрения наблюдателя Земли, а то меня иногда исправляют, что Венера никогда не разворачивается. Но это если с астрономической точки зрения смотреть на движение объекта. В астрологии мы смотрим на планеты с точки зрения наблюдателя Земли. вот. И вот этот период остановки Венеры вблизи 13 числа может дать такой эффект. На самом деле это положительное событие. Венера хорошая планета. Это может дать эффект, что без вашего активного участия будут решаться какие-то финансовые вопросы, вопросы во взаимоотношениях, опять-таки. Но в этот период не стоит что-то подталкивать, подгонять. Все должно произойти будто бы само по себе. И еще одна особенность стационарной планеты, что она делает акцент на какой-то одной самой важной теме и позволяет в этом вопросе добиться хорошего результата, но опять-таки так будут обстоятельства складываться, поэтому вам нужно быть внимательными и наблюдать. Далее, еще одна планета разворачивается в мае месяце, это Юпитер, 14 числа. Юпитер разворачивается, то есть и Сатурн разворачивается, и Венера, и Юпитер. Юпитер будет ретроградным по 13 сентября. Опять-таки обо всем этом расскажу в гороскопах и надеюсь, что будет время, я сниму об этом отдельные ролики, об этих разворотах. Соответственно, вблизи 14 числа, вот те, кто чувствителен к Юпитеру или у кого Юпитер сейчас проходит по важным точкам в гороскопе, для вас это тоже важный период в плане особенно социального взаимодействия. И, в принципе, дальше будет новолуние опять, так что мы с вами обсудили лунный месяц, каким он будет. И в дальнейшем вот те события, которые произойдут, они уже будут после новолуния, и мы с вами встретимся через месяц, я надеюсь, в эфире, и... Будем обсуждать новые тенденции. А что касается вот тенденции этого лунного месяца, то в принципе у меня все. Опять-таки более подробно будет информация в гороскопах для каждого знака. Я, кстати, сделала обновление в гороскопах, но пока что не буду говорить какое, чтобы держать интригу. Поэтому дождитесь выхода гороскопов и увидите что они, я надеюсь, стали еще лучше, чем были до этого. И также хотелось, хотелось бы к вам обратиться с просьбой поддерживать мои публикации. Я знаю, что у меня есть много людей, которые обожают меня смотреть и читать. Это очень приятно и, в принципе, Ради таких людей я и стараюсь, и это люди, которые меня мотивируют. Но важно получать обратную связь всегда, чтобы не было вот такого ощущения, что работаешь как-то в одни ворота. Поэтому как на YouTube, так и в инстаграме не забывайте ставить лайки, как бы это банально не звучало. Это ваш вариант взаимодействия со мной, то есть вы этим показываете, что вам понравилось, что вы поддерживаете мою работу. Если у вас есть время и уважение, напишите комментарий, это очень и очень важно. Я никогда об этом не просила, и в принципе как-то на этом не акцентировала внимание, но на самом деле это сверхважно для моего развития, как человека, который работает в соцсетях. И, соответственно, если от вас будет много отдачи, то это будет для меня стимулом работать больше, выпускать, вы, вы, делать выпуски чаще. И, соответственно, это будет для меня серьезной мотивацией. Поэтому, надеюсь, вы меня услышите. Просто многие люди, вот вы, находясь по ту сторону, возможно, иначе воспринимать. И вам кажется, что ведь я читаю, и мне это нравится, и я, возможно, делюсь этой информацией со своими родственниками. Вот мне многие пишут, что как только появляются ваши гороскопы, мы включаем дома, их подключаем к телевизору и смотрим всей семьей. Это очень приятно, и я очень признательна вам за это, что вы делитесь контактами моими с самыми близкими родными с друзьями подругами но также очень важно поддерживать и лайками и комментариями это тоже очень важный важный момент вот сейчас посмотрю что вы мне писали возможно отвечу на некоторые вопросы вижу что Мало писали, но внимательно слушали. Это тоже хорошо. Uh, hi from Dubai. <laughs> Очень приятно. Uh, так. На какие знаки больше повлияет? Вот об этом услышите в гороскопах. Не буду забегать наперед. Поэтому, опять-таки, еще раз повторюсь, что такую общую информацию рассказала вам в эфире. Uh, подробно ждите гороскопы. Очень интересно, очень актуально. Хотелось бы услышать на несколько лет вперед. Хорошо, хорошо. Стоит ли проводить денежные ритуалы в это новолуние? Как вы к этому относитесь? Ну, вообще хочу сказать, что не все ритуалы всем подходят. И, в принципе, тема ритуалов не каждому близка. Возможно, напишу об этом пост. Так. Алла, подскажите, если разворот Плутона попадает на градус натального Сатурна? Ну, смотрите, в какой сфере это все происходит, но это однозначно эм, большие перемены в структуре вашей жизни и в понимании того, как все должно быть в вашей жизни. Подскажите, пожалуйста, что может означать скопление планет в двенадцатом доме Солнце, Меркурий, Венера э, в соединении Марс, Северный узел натальной карте. О многом может говорить. Опять-таки, зависит от знака. Иногда это акцент на том, что натура очень творческая. Иногда это говорит о том, что однажды придется переехать в другую страну. Опять-таки нужно смотреть карту. У вас не бывает пробного урока в школе астрологии, чтобы понять, как они проходят. Есть такие моменты, можно об этом узнать. Пишите в личные сообщения. В общем, на этом будем заканчивать наш эфир. И, как мне кажется, я все просмотрела. Была очень-очень рада с вами повидаться. <смех> Опять-таки, отталкиваясь от ваших запросов, мы можем встречаться не раз в месяц, а чаще. Поэтому реагируйте на мои предложения. Я часто в сторис публикую какие-то вещи, опросы. Поэтому заходите, просматривайте, реагируйте, и уже отталкиваясь от ваших ответов, будем планировать эфиры, и тематику эфиру, эфира и так далее. Всем ли можно заниматься астрологией? Мое личное твердое убеждение, что изучать астрологию можно всем без исключения, это способ познать себя, познать мир, познать окружающих. Астрологом, конечно, может стать не каждый, но благодаря тем знаниям, которые вы получаете с помощью астрологии, вы можете найти свое истинное предназначение, найти ту нишу, в которой вы уникальны и сможете преуспеть. И, в принципе, ради этого я школу и создавала, и она называется «Астрология для жизни», для того, чтобы каждый мог найти себя благодаря тем знаниям, которые получит чтобы каждый научился лучше понимать своих родственников и свое окружение. Спасибо большое всем за этот эфир, за вашу активность и поддержку. Надеюсь, до скорых встреч. Всем хорошего дня. Пока-пока.